Добрый день, уважаемые господа. Мы представляем фирму Ланквитцер Лакфабрик Бел. Это филиал немецкой фирмы, который расположен в Брестской области, в городском поселке Домачево. Наша фирма уже более 10 лет находится на белорусском рынке и представляет линейку высококачественных промышленных материалов для нужд промышленных предприятий. Совсем недавно, около года назад, мы открыли и освоили производство лакокрасочных материалов по немецким технологиям, по технологиям нашего головного завода-производителя, который находится в городе Берлине. Линейка наших материалов включает в себя как однокомпонентные, так и двухкомпонентные материалы, способные удовлетворить самые высокие требования заказчиков и технологического персонала. Несомненно, в последнее время в белорусской промышленности наблюдается повышенный спрос на высококачественные материалы, способные защитить выпускаемые изделия на длительный срок и получить конкурентные преимущества. На сегодняшний день у нас функционирует представительство в городе Минске, Которые можете адреса, которые можете найти на нашем сайте lanquitzer.by. Предприятие насчитывает более 30 сотрудников, что в принципе достаточно для ведения производства на территории Республики Беларусь. Материалы, которые мы выпускаем, а их более 20 видов. На сегодняшний день очень востребованы на территории Республики Беларусь и, в принципе, по всем своим техническим характеристикам превосходят качество выпускаемых материалов конкурентов. За время пребывания нашей фирмы в Республике Беларусь ряд материалов прошли серьезные, успешно прошли серьезные испытания в исследовательских институтах, в том числе на предприятии Беларусь-Калий, азот Получили хорошие оценки по стойкости, по качеству защиты и мы надеемся в скором времени... Крупные промышленные предприятия э, будут переходить на новые технологии, на новые материалы, э, какими, несомненно, обладает фирма «Ланквистерла Квабли».